Привет! Если ты открыл это видео, значит тебе интересен поиск работы за границей. Сегодня отвлечемся от родного Headhunter и посмотрим, как ориентироваться на зарубежных сайтах поиска вакансий. Понятно, что их очень много, но вот для того, чтобы не путаться, мы выбрали для разбора два агрегатора indeed.com и jobsora.com и решили для примера поискать рандомную вакансию в сфере IT, например, веб-дизайнер. Так, давайте разберемся, как мы это сделали. Но вы не могли не заметить, что сфера IT стала одной из самых востребованных, и не только со стороны желающих там работать, но и со стороны компаний, которые ищут сотрудников. Так что, если вы хотите выучить английский настолько, чтобы найти работу за границей или хотя бы, чтобы пройти обучение на английском языке, да или просто более высокооплачиваемую работу в своей родной стране найти, то советую вам пройти курс «Английский для IT», естественно, наш курс English Show. Это индивидуальные занятия с преподавателем, практика с носителями языка со всего мира, а если хотите устроить будущее вашего ребенка в сфере IT, тогда запишите его в школу колледж обучение программирования уже сейчас позволит вашему ребенку быть более креативным очень хорошо структурирует знания в голове помогает повысить оценки в школе кстати говоря ну а в будущем получить востребованную профессию все ссылки разумеется в описании итак начинаем linkedin давайте агресимся сразу про linkedin знают все если что это даже не агрегатор вакансий это скорее социальная сеть для hr то есть для отдела кадров да если по-русски Давайте предполагать, что у вас уже есть здесь профиль. Выглядит он как профиль ВКонтакте или любой другой социальной сети. Если нет, его нужно заполнить данными из своего резюме и вставить фотографии. Ну, мы не будем здесь подробно разбирать LinkedIn, потому что вам будет, естественно, удобнее работать в его русскоязычной версии. А лучше сразу перейдем к агрегаторам. Заметьте, они в каждой стране свои. Мы взяли вот два сайта, популярных именно в англоязычных странах. Сейчас покажем, как ориентироваться в интерфейсе и вакансиях. Напишите в комментариях, кстати, какими источниками работы приходилось пользоваться вам. Потому что сайтов-то и у нас довольно много. Я вот, например, когда в свою компанию сотрудников искал, неожиданно нашел их на Авито, а не на Headhunter. Такое тоже вот случается. Ну ладно, indeed.com, то есть indeed.com. Как ориентироваться в интерфейсе? Начнем со стартовой страницы. Здесь нас будут интересовать следующие кнопки. Sign in. Ну, конечно же, это зарегистрироваться. Как всегда, указываем email, пароль. Можно входить из-под Google аккаунта, других аккаунтов, как везде. Я зайду именно через гугловый аккаунт. Нажимаем upload your resume, то есть загрузить свое резюме. Дальше мне нужно ответить, кто я, и правильный ответ Job seeker, то есть соискатель, тот, кто ищет работу. А employer, соответственно, это наниматель, и employee – это нанятый сотрудник. Далее у нас есть два пути. Upload resume, загрузить готовый файл резюме, вуаля, два клика, и я готов к поиску. Ну, либо можно создать свое резюме еще, новое. Так, мы загрузили свое резюме, и тут есть дополнительные опции. Можно convert to Indeed resume, то есть сконвертировать э, резюме в формат сайта. Indeed – это название сайта, если вдруг <laughs> забыли. Keep my original file, то есть оставить мой оригинальный файл, как есть. Представим, что у меня крутое вылизанное резюме. Представим. Вот именно, что представим. И оставим его как есть. Да, можно также get a professional resume review, то есть заплатить денежку, чтобы твое резюме посмотрели HR-эксперты и сказали, что в нем можно сделать более привлекательным. Кстати, очень полезная опция. Можно указать job preferences, соответственно, предпочтение по вакансиям, зарплата, график и так далее. Можно указать, когда я готов выходить на работу, ready to work. И вторая опция. Create new resume. Создать новое резюме. Здесь заполняем все, что можно заполнить, и сохраняем, нажав Save and Exit. То есть, сохранить и выйти. Что еще можно делать после того, как заполнишь резюме? Uh, find salaries. Просто поиск работы по зарплатам. Company reviews – почитать обзоры компаний-работодателей. Это, кстати, очень классная тема, потому что бывают работодатели не самые лучшие. Лучше всегда смотреть. Вообще лучше всегда прогугливайте тех, на кого вы собираетесь работать, а то бывают всякие там инциденты. У меня, к счастью, такого не было, но вот от других людей слышал, бывало. Есть поиск по названию компании – fine companies. Есть рейтинг компаний по индустрии. top companies by industry. Но здесь нужно знать название своей индустрии. Например, construction – строительство. Или education – образование, или майнинг это не майнинг, ну не обязательно майнинг, это еще и горное дело, и так далее. Ну и наконец, заветная кнопочка в левом верхнем углу, find jobs, найти вакансии или найти работы. Если помнишь, мы решили искать работу веб-дизайнера. В поле what вводим название вакансии, будут выпадать подсказочки. Кстати, слово remote означает удаленно, а еще это пульт от телевизора, remote тоже. Если ищешь э, в конкретном городе или стране, вводи ее в поле where. Там можно указать город, страну или даже почтовый индекс. Вообще, привыкайте везде писать свой почтовый индекс, потому что за границей очень часто по нему делается все. Я вот недавно заказывал еду в Uber Eats, это типа Delivery Club местный, и мне пришлось вводить индекс, хотя казалось бы, они же не на почту посылкой мне пришлют, да, воки. Если бы они так прислали, я, я бы, конечно, удивился. <laughs> Ладно, вернемся к работе. Поиск выдает много вакансий, я могу применять к ним фильтры для более эффективного поиска. Давайте посмотрим, какие есть фильтры. Date posted – время публикации вакансии. Можно, естественно, выбрать самые свежие. Это не обязательно, если вакансия редкая, возможно, кандидатов будут рассматривать месяц, два, тогда это не актуально. Remote удаленная работа или нет. Я не в англоязычной стране, мне нужна удаленная работа, я могу отметить это. Salary estimate – примерные зарплаты. Тут, как всегда, будет вилка. Зарплата в местной валюте, конечно. Job type – вот это интересно. Тип работы. Работа может быть первая. Full-time, то есть полный рабочий день. Контракт это контракт на определенное время, определенный промежуток. Part-time, это не полный рабочий день по-русски будет, чтобы совмещать с чем-то еще. Temporary, временная и даже internship, то есть стажировка. Но, как правило, они не оплачиваются или оплачиваются минимально, вряд ли это ваш вариант. Company sector – это отрасль, в которой работает компания. Мы уже немного обсудили, какие они бывают. Думаю, из вас, конечно, большинство. Майнинг с киркой в шахту, так сказать, работать веб-дизайнером. Developer skills – скиллы и умения, которыми обладает искатель. В данном случае developer, то есть разработчик. Здесь можно указывать и профессиональные скиллы, и софт-скиллы. Например, работа в команде. Clearance type – допуск. Ну, имеется в виду секретность. Location э, – расположение, где предполагается работать. Ну, не очень актуально, если работа удаленная. Company – фильтр по какой-то конкретной компании, если вы очень хотите там работать. Experience level э, – опыт, может быть, mid-level, то есть средний уровень, это если вы уже что-то знаете, умеете, но вам есть куда расти. Можно entry level – это начальный уровень, заметьте, не low, а entry именно, без опыта senior level, ну, экспертный уровень, это когда вы в своей отрасли уже прям очень много знаете, скорее всего, еще и учите других, и no experience required, то есть опыт не требуется, ну, те, кто в IT-специальностях, наверное, знают деление там на junior, middle, senior, плюс есть еще там система по баллам, думаю, довольно интуитивно, какой у вас уровень понять, но себя не переоценивать, потому что вы-то можете в вакансиях поискать, что вы хотите быть CEO of Apple, но вряд ли вас туда так легко возьмут, хотя не знаю, может, у нас есть очень талантливые зрители, кто знает. Итак, education, образование, иногда это определяющий фактор. Мне понравилась вот эта вакансия, например, веб-дизайнер, университет штата Юта, с точностью до комнаты H-адрес указали. Давайте разберемся, на что обращать внимание уже в конкретной вот вакансии. Job summary, краткое описание вакансии. Кто требуется и для чего? Responsibilities, обязанности. Здесь тебе могут встретиться такие выражения, как to accomplish goals, то есть достигать целей, to perform a variety of tasks, то есть уметь выполнять разные задачи, to work under general supervision, то есть работать под руководством кого-либо. To report to a manager, то есть отчитываться менеджеру, управляющим. Minimum Qualifications – это те минимальные квалификации, которыми должен обладать кандидат. Ну а чтобы вы совсем свободно начали ориентироваться в этих поисковиках, мы разобрали второй агрегатор Jobsora и собрали всю необходимую о нем информацию в PDF-файл. Ссылка на скачивание файла в описании, можете, пожалуйста. Теперь дело за тем, чтобы откликнуться и успешно пройти интервью. А чтобы подготовиться к нему заранее, вы можете начать тренироваться уже сейчас, присоединившись к курсу «Английский для IT». Вы разберетесь в терминах, научитесь читать документацию и общаться с клиентами и работодателями на английском языке. В общем, добавите очень важный навык в свое резюме, который вам откроет новые возможности. Что ж, с вами был Антон, школа English Show. Спасибо за просмотр и пока!